Перед просмотром данного видео хочу вам посоветовать канал Дениса Кузьмина, который называется «Как заработать деньги в интернете». Дэн мой хороший кореш, рассказывает про заработок с вложениями, также про заработок без вложений. Ссылка на канал в описании. А, всем здорова, с вами Ренат Грубляк или Джойс. В данном видео я сделаю обзор на новый, точнее относительно новый инвестиционный проект, который называется BTC.bit. А, как вы можете понять по дизайну, который довольно неплох? Проект основан полностью на биткоинах. То есть, вот, биткоин, эфир, я не знаю, спинкоин вроде. В общем, вот тарифные планы, либо же депозитные планы. 0,13%. Я рекомендую вам инвестировать, кстати, по вот этому оптимальному депозитному плану. Проект работает уже практически месяц. Но вообще, проекты от данного админа работают очень долго. Я мог рекламировать... Проект Razelton от него. Кто знает, чуваки, вроде в Razelton инвестировали больше миллиона долларов. Он был очень сильно распиарен у нас в СНГ, а потом на Западе, в Азии. Ну, короче, Razelton топ. Это тоже будет топ. Пока подключена платежная система, связанная с биткоинами. То есть не только блокчейн, а вообще все биткоин-кошельки. Но, зная этого админа, скоро появится уже платежная система, которая не только по биткоину Дальше Есть одна очень интересная тема Кликаем сюда Learn more Больше информации За то, что вы снимете обзор данного проекта Вы получите от такой суммы биткоинов до такой Что вы знали, это, чуваки, примерно 310 баксов что у меня на биткоин кошельке сейчас 10 э, доля биткоина, и это 620 баксов, а это получается э, 320, точнее 310, да, ошибся. Чуваки, за обзор на ютубе 310 от этой суммы до этой суммы я считаю это неплохо, поэтому можно заработать. Потом, за то, что вы комментируете где-то на каких-то форумах и так далее, вам тоже за это платят биткоин. Там здесь на них нужно будет указывать. Да, кстати, насчет регистрации. Она не особо простая. Там нужно придумать контрольный вопрос и ответ на него. Потом указать имя, фамилию, отчество. В общем, ну такая относительно несложная. Полусложной, скажем так. Но вообще ссылка на нее в описании. Потом. Сделать репост а, в Твиттере, запись и так далее, тоже вам за это будут какие-то а, биткоины платить. В принципе, неплохо, что я считаю. А, дальше. Перевод только можно пока на английский язык переводить. Точнее, как он сам на английском языке. Но скоро будет на русском, я думаю. А пока можно делать так. Но мне легче на английском. Дальше. Другий депозитный план. 155%. 1200%, чуваки. Потом... 550 процентов, это уже VIP, лакшери, 1700 процентов от суммы вложения, это вообще бешеный сумма. Но вообще рекомендую инвестировать по casual, как я уже и сказал. А дальше у нас идет калькулятор прибыли, к примеру, я закидываю 1 биткоин на 15 дней по кашулу, Получу я 2,3 процента, собственно, вот столько, что довольно неплохо. А, дальше, ну вы можете посчитать, биткоин сколько сейчас. Примерно 6 тысяч долларов. Я, кстати, чуваки, сниму видос про то, как я закинул удачно 500 баксов в биткоины. Ну как, мне оплатили за рекламу в биткоинах. И, в общем, нормальная тема. United Kingdom, окей. Okay, имеет регистрацию в Великобритании. Дальше у нас идет подробная статистика. Как я уже сказал, практически месяц. Работает 28 дней, 23 тысячи с лишним пользователи, которые зарегистрировались на проекте, вывели 59 биткоинов, инвестировали 316 биткоинов. Вы можете умножить на 6 тысяч долларов и узнаете, сколько долларов инвестировали. Такс. Стоп, это уже лям получается инвестировали? Раз 316 умножить на 6. А нет, нет, лям еще нет. нет. Стоп. 316 умножить на 6000 рублей ЕБАТЬ нихуи Чуваки сюда практически два ляма инвестировали Это, кстати, правильная статистика Не какая-то там на наёбка, не накрутка, реально ЕБАНУТЬСЯ На самом деле, насчет Раззелтона, чуваки, скажу честно Мне не сказали про миллион Мне сказали, что туда больше миллиарда долларов инвестировали и это, скорее всего, правда. Потому что админы очень щедрые и так далее. А дальше, партнерская программа 7% и 2%. Чуваки, проект будет долго работать, его есть смысл, э, так сказать, рекламировать. Поэтому ссылку на плейлист с видосами про то, как э, привлекать рефералов на какие-то проекты, я оставлю в описании. А там способов довольно много. Кстати, обращение к админам. Сделайте промо-материалы, кроме баннеров и ревсылок, сделайте типа прирол перед видео, там 20-секундный, на русском, на английском языке. Вот как делает ElimTrade, например, и так далее. Потом, сделайте промо-ролик на минуту, чтобы те, кто тоже снимает на ютубе, могли как-то рекламировать, либо те, кто имеет свои сайты. А, нормальная тема, да, кстати, чуваки, вы можете импортировать тоже информацию о проекте на свой сайт, тоже получите биткоины. Типа вот, или загрузить логотип на свою страничку в соцсетях. Нормальная тема. Так что вот, давайте зайдем на мой аккаунт. Я пока ничего не инвестировал, но инвестирую в будущем. Все довольно неплохо, все цивильно. Ссылку оставлю в описании на проект. С вами был Ренат Грубляк, канал «Как заработать в интернете». Реально очень интересный и годный проект. Матвей Злыднев пишет, пиздишь много. Ди ты нахуй, сколько захочу, столько пизжу. Это мой канал.